Всем привет, меня зовут Ян, с вами магазин Rock'n'Roll. К нам приехала одна очень интересная гитара, пойдемте, заценю. Это младший брат Фендера Redondo Player, Fender Malibu. Я думаю, пришло время затестить этот инструмент. А перед тем, как мы протестируем этот инструмент, я вам немного о нем расскажу. Что же из себя представляет данный инструмент? Непонятно, какой у него на самом деле размер. Три четверти, 4 четверти, семь восьмых, девять десятых. Неясно, но выглядит он очень круто. Верхняя дека изготовлена из массива, с ихтинской ели, обечайки. И нижняя дека, красное дерево. Гриф изготовлен из красного дерева, накладка на гриф и струнодержатель из ореха. Классические, хромированные, даже я бы сказал винтажные колки, очень удобный плавный ход. Вернемся к грифу. Очень удобный, матовый, я бы сказал, заточен под электрогитару. Точно такой же гриф установлен на гитаре Fender Redonda Player. Видео о гитаре Fender Redonda Player находится вот тут вот, в уголочке. Смотри обязательно. Поговорим. Родизиган. Ребята, глядя на этот красивый цвет, так и тянет на пляже Малибу взять серф, взять эту гитару и прям на серфе. Я не знаю, как вам передает камера весь цвет этого инструмента, но он мне очень нравится. Он перламутровый, такой жемчужный, все здесь переливается, кремовая такая окантовочка. Ну, прикольно в целом. Качественная электроника от компании Fishman. Рубит за Мое личное мнение, что новичку не стоит брать такой инструмент. Почему? Потому что этот инструмент предназначен, наверное, больше для путешествий, для концертной деятельности, для студийной деятельности. Начинающий гитарист не сможет познать этот инструмент, так скажем, в выключенном виде. Потому что звучит как-то он нецелостно, довольно плоско. Опять же, я все-таки сужу по себе. Для меня этот инструмент звучит не самодостаточно. Вот как новичку, если бы я хотел брать первый инструмент, я бы брал полноценную цельнокорпусную гитару, от которой я бы мог получить все-таки это плотное звучание. Для тех, кто привык играть на электрогитаре или собирается пересесть с электрогитары на акустику, здесь действительно удобный гриф. Он как раз для этого и предназначен. Небольшой корпус этой гитары не дает такого плотного и объемного звучания, но очень удобен при путешествиях для любых возрастов и типа сложений человека. Еще больше крутых и интересных роликов смотрите на нашем канале. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, жмите колокольчик, ищите нас в соцсетях. С вами был Ян и магазин Rock'n'Roll. Всем пока!